Емельяненко yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. Итак, начинается главный бой турнира Bellator 237 на Сайтама в Суперарене в Японии Федор Емельяненко против Квинтона Рэмпэйджа Джексона Тяжелая весовая категория за этим поединком действительно наблюдают миллионы. Итак, смотрим. Начинается последний бой последнего императора в Японии. И Дай, Кевин Макдональдс дает команду. Поехали. Дай, как всегда, начинает качать Федор. Уже на старте силовой джеб. Выцеливает свой фирменный удар Емельяненко. Ждет атак со стороны соперника Рэмпэйдж. Серия попаданий. Хороший амперкод зашел у Федора. Перекрылся Рэмпэйдж. <связывая> Куинтон умеет выступать бдительность. Особенно в последних своих поединках, которыми особо зрелищными не назовешь. Если за скобами оставить победу на Вандерлеем, на сближение справа зацепил Емельяненко. пока что выцеливает Рэмпэйджа. Федор действует гораздо активнее. Руки, как всегда, опущены. Работает с дальней дистанции. По времени ведут Федор Емельяненко. Эта атака не прошла, на уклоне неплохо отработал американец. Сдвоенная атака уже по воздуху от Рэмпэйджа. Да, и вот а, по этому эпизоду сейчас было видно, насколько Рэмпейдж медленнее. Федора серия попаданий вновь вынужден перекрываться. а Рэмпейдж, причем даже не думает он а, о, контр... о контратаках а, в этот момент. Чей ногой добавил Федор Мильяненко. Давненько мы не видели. подобно попаданий. Руки, давай давай! Кричат федору что необходимо держать руки выше. Держится на дистанции Мельяненко. Классическая комбинация почтальон с завершающим правым прямым. Не так много времени еще прошло. Всего 2 минуты в первом раунде. Формата 3 по 5. Джек навстречу а от первой педжа. Лоу-кик. Федор Мильяненко выбрасывает. Продолжение мы не увидели. Пока Рапайк Но огромный вес, непривычный для Квинтона. Он понимает, что шансов будет не так много. И намерен использовать свою энергию, которой не так много, с максимальной эффективностью. А действительно кажется, что много лишнего веса у американца. Хорошая комбинация. Фюдера. И вновь вынужден перекрываться, но сейчас уже контратакуют. Ремпетча правый боковой выбрасывал очень опасно. Грана нарвет дистанцию. О,